окном непростой 2020 год. И пока он там пытается все-таки как-то закончиться, мы беседуем тут с вами о настольных ролевых играх. А именно, в прошлый раз темой были волшебные книги, недавно вот ровно месяц назад с сегодняшнего дня, изданные в дополнении всеобъемлющий котелок Таши под пятую версию Подземелья и Дракона. Комментирующие выпуск голосовали в виде продолжения, в основном дальше про Ташу, котелок, ну и связи этого дополнения с вот этим вот всем. Заказывали, доставляю. Жила-была Баба-Яга. Я понимаю, немного неожиданное начало для рассказа про сеттинг серого сокола, выдуманный Гарри Гайгексом из Чикаго. Но, тем не менее... Краткое напоминание тем, кто давно сказок не читал. У нас в славянской мифологии Баба-Яга – это такой хтонический персонаж, связанный сильно с миром мертвым. Отсюда и костяная нога, как символ того, что у нее вот одна нога тут, другая там. И описание вроде «нос в потолок в роз» и даже «избушка на курьих ножках». да Изначально домовина на курных столбах, окуривали которые или изба смерти это такой старый метод захоронения покойников когда где-то неподалеку от села ставится там сруб на столбах входом прочь, естественно от жилого места и туда ставили уже там гроб или гробы ну и стандартные сюжеты про нее когда какой-нибудь герой пробирается в лесную чащу то есть как бы подальше от цивилизации куда-то и там находит вот вход в загробный мир, просит развернуться избушку к лесу задом, чтобы открыть этот вход. Дальше как-то проходит вот энкаунтер с хранительницей этого портала, и что-то там дальше такое происходит. Или удается ее обмануть, или взять вежливостью получить ценный совет, а то и помощь, или наоборот, можно там спать, лечь, а потом в печке проснуться и так далее. Кроме избушки, у Бабы Яги еще должна быть ступа, пест и помело. И несколько пар помогающих ей рук, всякие там страшные гуси-лебеди, всадники, светящиеся черепа, конские или человеческие, чего только там не бывает. Баба-яга Дыны по последней версии из кодекса существ 2018 года, это такая крутая ведьма-фея 20 опасности с разумными зубами, которые немного поднимают ей атаку, плюс дают возможность кастовать заклинания. То есть, как, концепция довольно забавна, разумных зубов, но э, ну, не, совсем, не один в один, скажем так, из русских сказок. Вот. Но э, там все равно как бы, довольно сурово получается. У нее и так там, тройка атак, плюс еще легендарные действия, плюс еще с бонусом у нее каждый раунд х, э, истинный удар, а в первые раунды так вообще там кислотные стрелы, э, ну из-за зубов этих. В общем, как бы свой 20 ранг она заслуживает на все 100. По самым старым данным журнала Дракон 1984 года, она мультикласс маг 25 Иллюзионист-15 и Друид-14. То есть фактически тоже как бы уже на божественном уровне. По пятерке это просто уникальный монстр, но тоже, конечно, эпика. И вот у нее были две ученицы, две приемные дочки. Елена Прекрасная, не Василиса, а именно Елена и Наташа Темная. Про Елену мы знаем не так уж и много, а Наташа, и она же Таша, она входит в список, если не самых главных, то близких к главным персонажей, многих художественных книжек по Грейхоку, написанных собственноручно Герри Гайгексом. Проучившись несколько лет у Бабы-Яги по ведьмовскому профилю, Наташа отправилась в сольный квест по набиванию экспы и сбору артефактов. В том числе засветилась она под именем Хура в царстве Кет, где грабила сокровищницу Дауда Тусмитского, это местного э, такого бога-героя, и вынесла оттуда артефакт, его волшебную негасимую лампу. Которая мало того, что светит без проблем целые десятилетия, э, так еще и можно ее там как-то вот поворачивать разными гранями и использовать волшебные заклинания. То есть получается такой ручной бихолдер такой с измененной эстетикой. То есть вот так вот поворачиваем светим, получается замедление, поворачиваем другим там страх, еще одним там огненный удар и так далее. Вот. Ну в общем артефакт. Когда вместе с волшебной лампой надо было бежать из э, кета, э, Хура попала в, собственно, уже Грейхок, где в какой-то момент стала ученицей ни много ни мало Загига и Рагерне, и входила в его компанию семерых. Когда доходила до названий партии, там у Гайгекса каким-то образом отключалось обычное чутье на драму и понты, Поэтому там из книжки в книжку сплошны «Компании семерых», «Круги пяти», «Советы восьми» и так далее. Ну, возможно, ему казалось, возможно, действительно, как бы тогда читалось это немножко более пафосно, чем э, сейчас. Вот. Загик еще до обожествления был знаменит, э, ну, много чем он был знаменит, но в том числе он был знаменит битвами с очень крутыми противниками и их, этих противников, с заточением. И вот когда они, Загик, Таша и пятеро остальных, так, вот таким вот образом победили злобного владыку демонов Фраза Урблу, она оставила себе лазейку для тайной связи с ним. И заполучила таким образом еще одного учителя. Вот такая вот, э, такая вот компания у нее. Баба Яга, Загик, то есть персонаж э, Гайбекса. И э, вот э, э, следующим стал Фраз Урблу. Когда бегать по квестам с загигом ей надоело совсем, она смотала удочки, заодно унеся половину его библиотеки, этого загига, и черновиков. С помощью этих черновиков, с которыми неясно вообще, что собирался делать сам этот загиг, а также с помощью конспектов лекции фраза Урблу, она написала демонамикон. тот самый Самый-самый э, артефакт Демономикон. Иногда так и называемый Демономикон Игвиллф. Э, то есть это настоящий артефакт с миллионом разных функций, способностей. И э, по, вот по последней версии, как раз вот в этой вот э, книжке, в этом дополнении, э, у него там, извините, самая минимальная способность это автоматическое нанесение максимального урона всем демонам и поднятие эффективного уровня кастинга до девятого. Но э, сначала, до этого еще демономикона, она то ли заполучила, то ли написала, мне не совсем понятно, но судя по всему все-таки написала. Другой демонический фолиант Том Зикса. Опираясь на вот этот вот растущий объем знаний, она в том числе узнала тайну волшебника Сойкона, которого все считали борцом за добро, и, э, а на самом деле он как бы был вовсе даже наоборот до того, что, извините, у его, у его иным папой был как раз фраз. А, мамой была ведьма Вильхара, которая э, узнала э, истинное имя этого фразы. И так они вот, такая вот романтическая история, так вот они и познакомились. А, вот. И э, Таша поселилась на месте э, захоронения Сайкона, э, которого, э, ну, как, как только его не называют вот из-за страшного написания его э, имени, э, вплоть до Цожканфа и так далее. Но как бы Перкинцу когда-то задали этот вопрос в лоб, он сказал Сойкон. Вот. Ну, он сказал Сойкон, но э, я э, считаю, что Сойкон как бы немножко более э, логично звучит, как-то легче произносить. Сойконом она не ограничилась. Поселившись в Етильских горах возле бурной Вильвердивы, вместе получившей потом название Пик и Таша, сменившая уже именно Игвилф, вызвала себе в помощники другого владыку демонов Гразста, еще более знаменитого, еще более зломного, чем Фраз, даже с целыми с двумя з в названии. С помощью его самого и его демонических полчищ она захватила Перринландию и стала ее королевой. Кроме того, от него же, от раз, она родила сына Иуза, который станет тоже там своего рода главгадом, с которым долго будет сражаться Марден Кайнен и его круг восьмерых на этот раз. Будучи королевой Перинландии, та же, судя по всему, завела там себе то ли короля, то ли, э, то ли фаворита, то ли еще кого-то. В книгах он так и не появился, но канонически зафиксирована его дочка, вампирша Дрелнза. Кто играл в модуль про, защит... про забытые пещеры Сайкона, тот знает это имя и, возможно, даже с ней бился. Правлению Таши в Перринландии наступил конец, когда и Сайкон, и Граст попытались выйти из-под ее контроля. Это у них ну, не так, чтобы очень получилось, но она была вынуждена уничтожить воплощение Граста. Поэтому лишилась поддержки всех этих полчищ демонов, и ее власть быстро свергли уже тогда обычные люди, и она сама как-то тоже отошла от дел. Этот момент всегда в книжках описывается очень драматично и с надрывом, типа вот бились они, бились, и потом много-много лет она еще восстанавливала свои силы. Вот, и этот момент так описывается не только для Игвилл, а очень много для кого, но как бы... На днышные правила это не очень раскладывается, потому что хорошо выспался, замеморайзился и уже, в общем-то, готов к мести. Но, это, возможно, я просто мелочусь, и на самом деле это дело не просто в меморайзе, а еще там, конечно, набор активных артефактов, слуг, рычагов власти и прочих бронепоездов на запасных путях. Но, так или иначе, на восстановление сил Таша потратила более столетия. И только потом уже происходят события вот этого, собственно, модуля. Забытые пещеры Сайкон. Модуль довольно забавный, с археологической позиции. Там в нем вообще так ничего особенного нет. Ну, данжин и данжин. Но с археологической позиции очень э, забавно. То есть, э, изначально он назывался тоже забытые пещеры Сайкона, но с буквой О во втором слоге. И был сделан он в 1976 году. Для того, чтобы на каком-то там малоизвестном фестивале варгеймер... варгеймеров, миниатюрщиков и коллекционеров, там моделек, машинок, поездов и так далее, показать свежевышедшую нулевую версию «Потемелье и дракона». То есть, понимаете, какие годы. Вот краска на страницах желтых буклетов еще не обсохла. Еще раз продается самая-самая первая версия, только-только сделана белая коробка, которая сейчас считается самой первой, но на самом деле была почти самой первой. Вот. И в напечатанном виде тогда существовал до этого момента только один модуль вообще про королеву вампиров. И вот этот вот стал вторым. Там было вот железно 6 персонажей, если игроков меньше, то надо кому-то вести двух. И два уровня подземелья на одну сессию каждый. Все тоже очень железно и все очень годно для фестиваля. И вполне на уровне того, с чем можно было сравнивать, но, как я уже сказал, сравнивать тогда было практически не с чем. Но на уровне того, что выдумывали те немногочисленные мастера, которые водили тогда свои данжин в общем-то было вполне достойно. В первой версии было много чего несовместимого с лором Таши, о котором я вот вам сейчас рассказываю. Хотя бы уже то, что и Гвилф там был, извините, мужского пола, а Граст его там убивал. Вторая версия, очевидно, лучше по многим аспектам получилась. Там немного более накрученный сюжет, там немного утяжеленная связь с сеттингом. К двум уровням добавили еще один с поиском входа. Я такие псевдоуровни себе иногда вставляю, или когда хочется там, разбавить основной сюжет, который может там, слишком уже долбить сильно, или просто хочется разнести вот то, что было, и то, что будет после. Как бы вот не просто мы сидим, пьем в кабаке за успех операции, потом заявка «пошли к руинам», и мастер такой «ну все, вы в руинах, два бихолдера, пять кабольдов, вот со всех сторон кидайте инициативу». Иногда хочется как-то вот это разнести, и иногда просто ну просто видишь, что игроки устали, и ты тоже сам устал и немножко подготовился. И первые разы было немножко стыдно такие сессии делать, типа как бы вот, ну как бы, что я, не подготовился, вот давайте бейтесь с медведями так что ли? Но потом как-то втянулся, и в общем-то ничего сейчас страшного в этом не вижу. Хорошая таблица столкновений, плюс вот такое ленивое кубик, кубик кидание и немножко, немножко все-таки вписывание в глобальный сюжет и дача каких-то вот наметок на то, что будет дальше, в общем-то, вполне это дает весьма добрые и веселые сессии. И другие сессии, в которых вот этот пятислойный обман и восьмиветочный канат сюжета, неотвратимо стягивающийся петлей на шее партии, вот такие сессии тогда на этом фоне ценятся еще больше. А там, в общем-то, вот в, этом, в этих пещерах Сайкона, там были вполне неплохие столкновения, вроде банд орков и людей, банд или из орков и людей, которые там отлавливают грифонов. Само подземелье там как бы, ну, на любителя. Это такой зубодробительный гигакс с кучей ловушек и мухоморно-случайных монстров. Но пик развития гигаксианства все-таки наступил немножко позже. И хотя модуль стоит на почетном 22-м месте в списке самых лучших модулей 2004 года, но, ну, не знаю, возможно, я просто чего-то в нем недопонимаю. Если кому-то нравится, то не забывайте, что у него есть продолжение, забытый храм Тариздуна. Это модуль совсем из другой линейки, но, если почитать, это совершенно четкое продолжение именно вот пещер Сайкона. Так или иначе, события этого модуля планом Таши или планом Игвилв снова помешали. Но позже она собралась наводнить весь Прайм юголотами. И уже Тензер немножко позже собрал партию и добыл когда-то им же брошенный на плане остров, на волшебном демиплане остров Обезьян, артефакт Клюку Рао. Клюка Рао, кстати, тоже включена в дополнение все въемлющий котелок Таши, вот этот. Но уже без э, лора, ну без такого подробного. Артефактная клюка позволяла делать банишмент, изгнание э, демонов, но не просто тыкая им модкомпонентом или фокусом в морду, а сразу в радиусе целой мили, так вот, не мелочась. Так что у Игвилв как бы из-за этого, ну так у Тензера все получилось и у Игвилв опять ничего не вышло. А вот следующий шаг у нее был успешен, она создала нового носителя и вызвала на прайм своего сына Иуза, полудемона. И там много чего нехорошего из этого последовало, но в итоге жадность взяла свое, и следующая попытка снова вызвать Граста провалилась не просто с треском, а со щелчком, потому что Граст был стопроцентно готов, сразу разбил ее волшебный круг и утащил ее к себе на Аззаград, помучить да попытать. Вот вам такой урок на будущее. Если будете вызывать два раза одного и того же демона одним и тем же ритуалом, Особенно, если этот демон ваш бывший, то по возможности избегайте этого. Оттуда из этого Аззаграта ее спас, ну, выкрал другой владыка демонов, Нолфешни, по имени Тюрни Безжалостный, у которого там были свои терки с Грастом. Они вдвоем наворотили много дел, вот этот Тьюрнис с Игвилф, но не смогли остановить новую партию именных героев, спасавших последнего клона Тензера, достав его немного много ни мало с луны. После этого союз их, э, ну и Гвилф, и э, не распался, и Гвилф осела на серых пустошах Гадеса, где и сидит до сих пор. А может и не сидит, возможно она уже снова сменила имя, подчинила себе владыку-другую демонов и вот-вот нарушит снова покой мирных жителей Иорта. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще. В выпуске использовались многочисленные источники, в том числе роли Википедия, в которой статей такого плана огромное количество. Может не все такие подробные, я еще понадобавлял сначала выпуск, а потом уже пойду добавлять туда. Но все в ваших руках, как бы на то она и Вики-энциклопедия, чтобы все ее могли править и дополнять. Заходите, у нас там хорошо.